Ребята, всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как отключить контроль учетных записей Windows 11. Итак, что нам необходимо сделать? Нажимаем панель управления, переходим с вами в центр безопасности и обслуживания. Здесь есть изменение параметров контроля учетных записей. Если мы ползунок опустим вниз, нажмем ОК, User Account Control Setting, да. Все. Соответственно, при запуске программ, которые требуют разрешения администратора, у нас не будет спрашивать. Это потенциально небезопасно. Поэтому отключайте на свой страх и риск. Допустим, правая кнопка мыши «Напуск» запустить от имени администратора. И, соответственно, у нас командная строка запускается без всяких уведомлений. Если мы вернем все обратно, нажимаем пуск, запустить терминал Windows. И у нас спрашивают разрешить, не разрешить. Да, нет. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.